Подлодка покидает гавань. Оставьте ее штабу. Судя по тепловому отпечатку, в одном из ангаров yes, размещено какое-то производство. Есть, yes, Противник в секторе! Обнаружен боевик. Заберите информацию из управляющего терминала. Ответьте атаку противника. Не дайте уничтожить оборудование. Время, Осмотрите следующий ангар. Поддержка врага. противника Стрелок! Убей! Нашел боевика! Добейте оставшихся противников! Зачистите помещение лаборатории Смотрите лабораторию. Найдите следы производства химического. Возвращайтесь на базу. Штаб отстрелит подводную лодку и подготовит новый удар по Таурусу. А вас ждет еще одно задание в Кархаде. двигайтесь к последней позиции союзного информатора Обнаружил! Прикрывайте информатора. Он должен выжить. Внимание, цель! Союзник безопасности. Займите первый этаж отеля. Судя по вертолету. там много гостей. Отдыхай! Осторожно! Внимание, противник! Контакт! Штурмовик противника! Contact! Нет времени. Скорее поднимайтесь на верхний этаж. Они гнидят в кау. Тож первый механизм, механизм уничтожен. Штурмовик противника! Поддержка врага! Есть... Ага, ферма, адиатур, ферментака! Адиатур, ферма, адиатур! Третий механизм уничтожен. Omur pair of gunshots, Замечен штурмовик Поднимайся Штурмовец. Второй ключ найден, мы почти у цели. Есть приоритетная... С Красным Скорпионом покончено, но война за каркас продолжается.